Как настроение, друзья? Прекрасно. Анна, дайте мне, пожалуйста, пульт управления. Да, все. Сейчас две минутки на включение, а я говорю хорошо. Добрый вечер, еще раз. У нас вечер уже, так все быстро проходит. Вот, сегодня у нас такой особенный, сейчас уже будет... Ам... Особенная часть для партнеров: гостей уже нету, либо это бывшие гости, теперь уже партнеры. Многие говорят, почему так тренинг назван с негативной точки зрения. Но вы знаете, все люди запоминают именно концовку. Я буду говорить правду в первую очередь, потому что мы тут это бизнес правды. И мне главное, чтобы мы с вами поработали немножко над вашим мозгом. Точнее, над вашим сознанием, которое потом перейдет в подсознание. Я отвечу на главный, на главный э, вопрос, почему за нами, за вами, за мной они а идут люди. И как сделать так, конечно, чтобы они пошли. То есть я отвечу не, не на вопрос, а на причину вопроса. Вот, поэтому э, тут не будет никаких картинок. Я мог, конечно, сделать в черном цвете, на белом, но решил немножко скрасить. Первый момент. Почему же так происходит? Потому что, когда мы приходим в бизнес, мы начинаем, как правило, с нашего списка контактов, потом мы уже идем в интернет, и разные системы дают, тем не менее, вот у нас сейчас две системы, наша система и параллельная система, другая, другой структуры, они дают входящий трафик, то есть приходят лиды. Есть такое понятие. Но тем не менее, вначале мы с вами э, работаем с нашим списком контактов и удивляемся, почему же так происходит, почему же нам отказывают. Вам всем отказывали, скажите, да? Вот Есть такие руки, которые… Вот, э, поднимите руки! Поднимите руки, да? Кому, кому отказывали? Вот. Ну, есть. Я всегда говорю, вот, а представьте такую ситуацию, что вот просто гипотетически просто, да, представьте такую ситуацию, что люди… 90% из вашего списка контактов, они включаются в бизнес. И их люди тоже так же сделают. То есть ваши первые линии тоже, кому бы они не позвонили, процентов 90% вы включались бы в бизнес. Два вопроса. Как быстро вы бы построили бизнес и сколько вы бы заработали денег? Теперь возвращаемся на Землю и понимаем, что это не так. Потому что сетевой маркетинг – это в первую очередь развитие. Это не какая большая структура, там, пирамидальная система, квадробедренная система, ромбовая, там, круглая и так далее. Мы уже с вами сегодня об этом говорили. Это в первую очередь рост в своей голове. И важно понимать, почему так происходит. И первая причина – вы разговариваете не с теми людьми. То есть всему свое время, я внизу указал. То есть это что это означает? Вы бывает, э, звоните человеку и начинаете ему что-то доказывать. У меня есть отдельный тренинг, я как-нибудь проведу его. Четыре э, вида подачи информации. И вы начинаете что-то ему доказывать, что-то ему объяснять, что-то ему там в прямом смысле слова впаривать, он сопротивляется. Были у вас такие люди, которые вот реально в позу вот так зю встали и стоят? Были у вас такие люди или нет? Вот, а вы им там доказываете, и разговор идет. То есть вас тянут просто как марионеток. Разговор идет, длится там от 8 минут, 10-20 с некоторыми, вот, понимаете? 20 минут вы что-то ему объясняете. На начальном этапе, может быть, это и полезно. Это нормально, потому что надо понять, как отрабатывать возражения. Тем не менее, это бизнес, мы отрабатываем возражения. Но в будущем, когда вы уже это понимаете, вы просто перестаете с этим человеком общаться. Вы понимаете, что всему свое время. Вы помните, я говорил на нашей системе, да, что э, три правды есть, как говорится, у человека да, всегда. То есть у, у, у вас есть три правды, в нашем бизнесе есть три правды. Вначале за вами там смеются, хи-хи, ха-ха, потом, когда они смеются, устают, они начинают сквозь замочную скважину за вами подсматривать. А когда они устают уже подсматривать, потому что на вас это не, не влияет, вы добиваетесь, тем не менее, успеха, они начинают вам, как думаете, что делать? Завидовать. Завидовать. Не помню, не вижу, кто сказал. Завидовать. Молодец, Леша, да, завидовать начинают. Они вас перестают лайкать, там, блог некоторых сразу отправлять и так далее. Смысл в чем? Вы разговариваете не с теми людьми. Не в прямом смысле, что они недостойны этого предложения, заработка, они достойны. Просто они еще не готовы. Вот мы, когда перед тем, как пробовали Зен, разговаривали с гостями, и я говорю, вот представь, сколько, вот сколько тебе лет? 26, гость сказал скоро будет партнером, и он сказал, я говорю, представь, сколько тебе в голову долбили, что ты обязан работать где-то на кого-то за маленькую заработную плату. Ну, по сути, да, со школьной скамьи уже, как правило. И чем человек становится старше, тем больше, ну, тем сложнее ему объяснить и донести ту информацию, которая может изменить его жизнь. Поэтому самое главное – это закинуть удочку, но не упражняться в красноречии, повторюсь, чтобы человеку что-то доказать. Не надо. Просто помните, что 50% из списка вашего имен, даже можете записать, 50% из списка вашего имен, они все к вам вернутся. Через год, через два ко мне вернулись, через пять лет. Сергей Шутро сидит, вернулись через шесть или семь лет, не помню сколько. Семь лет прошло, человек вернулся. А он все время наблюдал, смотрел. То есть семь лет ему нужно было перевоспитать себя, переформатировать свой мозг. Ну вот, а Сергей уже ему помог просто переинсталировать процессор Intel и загрузить RM новый. Вот и все. Я надеюсь, мы в бизнесе. <свят> Это первая причина. Поэтому, как я всегда говорю, тоже есть такое золотое правило, да, которое может где-то может вас успокоить. Не все будут в вашем бизнесе, но все должны знать то, чем вы занимаетесь. Все. Потому что у человека меняется жизнь за одну ночь, и он поймет, что есть другая возможность, где-то что-то, кто-то ему позвонил, Сергей, Галина или кто-то еще, ему предлагали бизнес. И он к вам сам обратится, то есть вы таким образом себе настраиваете входящий трафик тех людей, которые вам отказали. Принцип рекламы, помните какой? Чтобы купить какой-то порошок, зубную пасту или еще что-то, человека нужно затронуть сколько раз, кто знает, кто сказал 7? 7-8 раз, по телевизору, по радио, через сарафанное радио, неважно, то же самое и здесь, ребят, это нормально, так строится наш бизнес, иначе бы 90% из тех, кого бы вы пригласили, они были бы здесь, но их тут нету, и мы их тоже нету пятерых. Второй момент, вы говорите что-то не то, иным словом, чушь порите. Понимаете, иногда некоторых заносят, и они начинают говорить то, что человеческий обычный мозг не может представить вообще. Поэтому вот моя рекомендация, каждый э, из партнеров, даже если вы только пришли, вам необходимо, я бы сказал, даже каждый из вас должен, себе должен, выучить короткую презентацию, ну хотя бы на одну минуту. Вот, знаете, есть такое понятие ⁇ презентация ⁇ одна минута ⁇ Это тогда, когда вот с лифта вот мы живем с солей на седьмом этаже, мы спускаемся вниз на белорусских медленных лифтах. лифтах. И вот за это время вам надо сделать человеку как такую затравочку. Вот это и есть профессионализм. Поэтому короткая презентация у вас должна быть всегда в загажнике. И чтобы вы ее не искали, чтобы желательно она у вас была как штамп отпечатываясь в вашей голове. Чтобы четко, конкретно. Притом вы знаете, да, мое, как, не то что креду, а мой принцип – я не приглашаю никого в бизнес. Вас это, наверное, удивит многих. Я не приглашаю в бизнес. Куда можно приглашать? Давайте с вами порассуждаем. Куда можно пригласить? В ресторан. Куда еще? На свидание. Куда еще? На презентацию. Хорошо. В баню, на свадьбу, да куда угодно. В бизнесе доносят суть. Слово «бизнес» как таковое доносят, но в крайнем случае делятся информацией. В крайнем случае. Поэтому вы обязаны говорить по теме, исключительно по теме. Не молоть языком сюда, туда, отсюда, пошли на третий пункт и так далее. Конкретно, четко. А метод убеждения, он у вас понемножку сформируется при общении с вашими кандидатами потенциальными. Потому что речь это тоже немаловажный фактор в бизнесе. Речь это ваш самое главное, это ваш са, это самое главное оружие, кстати, между прочим. Ну и последний момент, с которым я тоже сейчас борюсь. Ну как борюсь? Это слово такое воинственное, борюсь. Надо более придумать такое созидательное, да, что ну, усовершенствую себя. Мы говорим либо много, либо наоборот. Мало. То есть быть должна золотая середина. То есть вы должны чувствовать людей, как они реагируют на вашу подачу информации, как они вас слушают, не ползут ли там по карманам еще что-то. Да? То есть вы должны понимать, где на каком месте нужно остановиться, либо закончить разговор, либо его перенести на какое-то более другое время, может быть. Вот это вот важно понимать, чтобы была золотая середина. Если вы мало скажете, с другой стороны тоже человек вас может не понять. Он скажет, что-то как-то странно. Есть такой вот момент, да? Что-то как-то подозрительно, что-то какие-то сомнения возникают твоего предложения. И вообще что, то, что ты говоришь. Вот Тут надо просто понимать, что вы говорите. Чтобы это не было, повторюсь, немного и не мало. Золотая середина. Опять же таки, каждый из вас... Он обязан это проработать самостоятельно, тренируясь, естественно, на кошках, на ваших кандидатах. Давайте с вами подытожим первый момент, чтобы вот просто это проэкспериментируйте. И я не говорю вам, вам прям эту методику брать, ее использовать. Просто проэкспериментируйте и вот проследите внимательно за своей речью. Как вы говорите, с какой интонацией, сонны вы или нет, и так далее. Первое, вы говорите не с теми людьми. Второй момент, вы чушь какую-то несете. И третий момент, вы говорите или много, или мало. Это часто говорю своим партнерам, вот эту вот фразу. Когда они приходят, я им говорю, вот смотри, не важно, сколько тебе лет. 17, 25. Гена, сколько тебе лет? 60? Сколько? 60? У тебя тоже такое было. Тоже этим болел. У нас другие ребята тоже болели в моей организации. Они просто болтали. Просто болтали на эмоциях. Болтают и все. Рано или поздно. Нет, я понимаю, что бизнес надо сделать с эмоциями. Да, важна эмоция даже вашего тела, вашего голоса и так далее. Но нужно знать, где... Переключать скорость на более низкую. Вот, потому что, как я всегда говорю, до бизнеса вы просто болтали языком, и вам за это не платили деньги. Здесь вы научаетесь. Слово неправильное, но мне оно нравится. Научаетесь грамотно разговаривать, доносить четко человеку информацию, либо ею делиться. И за это вам компания будет платить деньги. Те деньги, которых вы достойны, за которыми вы пришли в нашу индустрию. Последний, наверное, слайд этот, насколько я помню. Вчера я готовил на коленках, как всегда, у нас менталитет такой, у русских. Все в последний момент. Вспомните свое обучение в каких-нибудь высших узах. Все делается в последний момент, так же и у нас. Вот, поэтому включить человека в бизнес, вы видите, да, я даже использую слово такое, термин «включить», обычно говорят как, вступают, да, в бизнес. Поэтому включить, подключить, неважно, это процесс, и порой он занимает долгое время. Вот, конечно, на первых парах -то можно эгг-эгг, давай-давай, чака-чака и все, но также это чака-чака, оно потом просто проходит и мы сами не замечаем, что наши люди куда-то испаряются. Да. Есть такой момент, и вы сами его знаете, вот есть у вас, вот в зале есть люди, которые реально пришли в бизнес на, на эмоции, включились, и такими же эмоциями проработали весь свой список. Эти люди, у ну, процентов 50 включилось, и они ушли. Есть такие люди или нет? Ну, есть, вот, сидят, да. Поэтому, ребят, вам нужно понимать, что, как я и как я сказал, не все будут в вашем бизнесе, но все должны четко понимать, чем вы занимаетесь, еще раз повторюсь, что у всех свое время, у всех свой час, и каждый приходит к этому осознанно, потому что в наш бизнес приходит через полное осознание, когда, вы знаете, вот вилы, когда тебе достало, что все достало, вот так же было у меня, небольшая моя история, у меня тоже немножко вообще время есть, чуть-чуть, я пришел в этот бизнес после пяти приглашений, то есть меня приглашение. Меня, мне давали информацию, но как-то я не был готов. Я вообще в этом ничего не понимала, слова совсем. Но когда меня жизнь реально поставила уже, я уже говорил как, да, формой ⁇ зю ⁇ буквы ⁇ зю ⁇ я понял, что все, надо что-то менять. И вот мой куратор Эдуард Гринкон сейчас смотрит прямую трансляцию. Привет, Эдуард, ты самый крутой куратор. Вот, Рубиновый директор. Кстати, между прочим, на минуточку. Он мне позвонил, это тогда в Германии жил, мне он сказал: Андрей, есть просто, мне сказал фразу: Андрей, без всяких лишних слов, без болтовни этой всякой, есть тема подняться. Все, я тогда уже стоял на коленях, реально, я уже похоронил свои мечты, я все, короче, уже в своей голове, я свой мозг похоронил. Я был открыт ко всему, мне не важно, что это было, треугольник, пирамида, другой, другая какая-то фигура, мне было все равно, говорю, «Эдуард, рассказывай». Вот. Понятно, он кое-как-то мне это рассказал, потом со мной поговорил изумрудный директор Лариса Гудим. Лариса, привет, тоже. И после этого началась моя новая жизнь ровно в 26 лет лет, Ребят, поэтому вот так вот оно получается. Я буду заканчивать. На этом, в принципе, вот больше слайдов у меня нет никаких, да, кроме нашего логотипа компании. Я буду рад, если вы реально проэкспериментируете, хотя бы еще раз говорю, вы не обязаны эту методику испробовать, ну, не пробовать, именно а применять. Но проэкспериментировать можете это сделать. И посмотреть, просто проконтролировать э, то, что вы говорите, то, что вы излагаете человеку, и то, как вы это говорите. Ну и буду рад, если вы своими поделитесь результатами потом. Всех благодарю. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, Андрей.